Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Видео для бизнеса», я Александр Икрашевич. И сегодня мы разберем такой интересный вопрос, как и где использовать видео для бизнеса, если есть приложение и в данном случае это приложение «Любимый город». Приложение интересное, очень и очень такое нужное, и я в этом видео дам 5 или там 6, может быть 7 идей о том где можно использовать видео для продвижения этого продукта либо этого приложения. Итак, мы на канале видео для бизнеса и сегодня мы разберем, где, где можно использовать видео для продвижения самого приложения. И для того, чтобы, скажем, популяризировать его и добавить больше выше конверсии. То есть, первое. То есть, мы взяли и выделили УТП – Уникальное торговое или товарное предложение. Люди этим приложением объединяют различные информации, то есть они компилируют, соединяют информацию о городских новостях, о фишах, либо доставке еды, расписание, покупка билетов, в кино, там все что угодно. Понятно, что это приложение сделано и предназначено для небольших городков, потому что конкурировать с большими монстрами, с миллионниками тяжело, а если занять нишу, там, 250-150 тысяч человек, то есть там, где есть движуха, там, где есть, там, кинотеатры, пиццы, доставка еды, такси, да, таких в таких средних городах, которых по России очень и очень много, соответственно, можно хорошо и зайти. Соответственно, следующий плюс, это, это, как бы, такая цель этого приложения. Дальше получается размер приложения небольшой, то есть 20 мегабайт на телефоне занимает, дальше, получается, у нас есть вся информация адаптирована под, на экране смартфона, да, соответственно актуально для жителей кинотеатров. А, еще немаловажным плюсом это в планах самостоятельно будет формировать приложение по своим интересам либо по нужным. То есть если я хожу в кино, то мне интересно, допустим, какие-то новинки, что были там, да, либо я пользуюсь такси, то, соответственно, у меня там, допустим, рейтинг такси города тоже интересно и опять же там рекламодатели получают статистику по кликам, звонкам и просмотров их информации и мы сейчас вот смотрите то есть, получается где можно использовать видео зачем видео в этом приложении то есть я вам сейчас кратенько расскажу первое вам надо изначально понимать вам как владелец этого приложения понимать а, что видео в данном случае выступает как инструкция если вы соберете э, и донесете информацию о до жителей этого города, что если ты скачаешь, то есть плюсы, скачай установи, то есть вот к чему мы идем, то есть, житель скачав это приложение, он э, получает доступ к информации, к полезной информации, соответственно это приложение должно быть полезное И э, видео, первое видео которое я бы записал в данном случае это зачем оно мне, зачем оно мне? как жителю, допустим, и а, видео а, звучит примерно так. Ищешь информацию о своем о, о, там, о скидках, акциях там, о доставке. Скачай это приложение. Там да, и получай свежую информацию о распродажах об акциях, там туда-сюда. Все новости города в маленьком приложении. Там да, скачай, это просто. Это для, для этого всего нужно зайти. Там да, показали пример, как зайти, нажать, просто взяли, провели, э, как это называется, провели. Потому, как это маленький ролик, минутный ролик о том, для чего это, то есть 30 секунд для чего это приложение ему, да, жителю и 30 секунд, допустим там или там 20 секунд это о том, как установить там, там зашли, нажали, скачали, установили, пользуйтесь, да, там профит. Следующий момент, это будь в курсе, то же самое, надо занести, что есть разная целевая аудитория. Есть те, кто занимается, допустим, каким-нибудь, э, ему интересно, где провести досуг, и ему, по большому счету, э, надо приложение, там, раз, там не знаю, там, раз, в неделю там да посмотреть там допустим театры афиши там какие-то события там какие-нибудь фестивали которые идут в городе а есть те кто пользуется каждый день это допустим соответственно там необходимо э, расписание транспорта там какие-нибудь там акции там которые идут там да в распродаже в магазинах там да какие-нибудь новости города там такие как сделать электронную версию местной газеты ну и соответственно я бы еще сделал доп допустим дополнительный э, формат скидки что это значит то есть если у нас есть приложение, допустим, для Тюмени, э, если разобраться, да, то мы пишем, э, мы делаем видеоролик скидки в Тюмени и э, узнай, где сейчас, э, самое там, яркие и большие скидки в Тюмени, там, да? и уже в этом ролике описать, какие там бывают скидки, где там бывают скидки и пригласить людей скачать и установить приложение. Почему? Потому что само по себе видео, оно будет ротироваться по запросу «Скидки в Тюмени» и люди, набирающие в поиске в Гугле, допустим или в Яндексе скидки Тюмень, они охотнее будут смотреть видеоролик. И в этом видеоролике, ну, он должен быть полезен. И в этом видеоролике, допустим, то есть, основные там, допустим, ресурсы, которые там есть, вы указываете и говорите, что хотите узнать а, больше о новых скидках, о новых акциях, скачайте и будьте в курсе, да. Соответственно, по скидкам, соответственно, первый ролик, подытожим, чтобы было. Первый – это зачем это приложение мне, как пользователю. Второй ролик, это будь в курсе событий города, ну, потому что есть люди, которым, ну, необходимо там, да. А третье – скидки. Ну, есть целая группа людей, она большая, мы работали с городскими порталами, она огромная, и эта группа людей, он, ее очень сильно интересует скидки, распродажи, скидки, акции, больше ничего, практически им на все остальное не интересно. И э, это вот раз видео, два видео, три видео, потом, допустим, это просто смотри как. Надо сделать небольшие видео для пользователя, для бизнеса и для партнера. Что это значит? То есть для пользователя в принципе необходимо, как, как установить и как пользоваться приложением. Да, как искать. Для бизнеса: это как загрузить свою компанию и попасть в это приложение, и как, допустим, попасть выше рейтинга. Потому что если в городе 5 пиццерий, а мест всего 3, то тот, то, кто на четвертом и пятом, по идее, должны попадать на первое место хотеть, да, и соответственно вы объясняете как пользоваться, как смотреть, как вот у вас там есть, а, здесь есть 100 рекламодатели получают статистику по кликам звонкам, как смотреть, да, и что типа вот уже Вася там Сидоров получает клики-переходы и звонки с нашего приложения, а mm -hmm. вы до сих пор не получаете, узнайте почему по этим телефонам. Соответственно следующий момент для партнера, потому что соответственно а, если вы делаете видео, ролик о том, что это приложение уже есть в Красноярске, там, в Тюмени, в Краснодаре, там, не знаю, там, где-то еще там, да, в городах, а в вашем городе до сих пор нету, э, узнайте, как стать партнером нашей программы, напишите, позвоните там, ну, такая, своеобразная, как у вас там франшиза, наверное, есть, и дальше уже я бы еще сделал, кто уже пользуется, да, соответственно по городам разбили, и уже такой анонс, да, что вот, допустим, э, жители Красноярска там… Э, уже знают новости, акции, скидки, и могут смотреть там, допустим, где там что открывается, потому что у них есть приложение. И вот по запросам заходить там, новости, новости скидки, акции «Красноярска» и рекламировать по той же самой системе, чтобы вы рекламировали городской портал, но при этом заходить с видеороликом, потому что видеоролик, он а, проходит, его можно сеять очень, сейчас это до минуты, потому что этот видеоролик вы можете поставить его, допустим, в Facebook, там есть ваша аудитория, в Одноклассники есть ваша аудитория, в а, ВКонтакте ваша аудитория и, естественно, на YouTube, там, опять же, на Vmail то есть его можно сеять, сеять, сеять и ставить хорошо. Я думаю, что вам было полезно, то есть мы сейчас подытожим выше сказано, то есть необходимо, здесь уже я бы сделал как минимум 5 роликов. Первый ролик это допустим, зачем мне это приложение, как пользоваться. Поймите одну простую вещь, это мой личный опыт. А, все рекламодатели, они придут к вам или там бизнес придет к вам только тогда, когда у вас будет а, группа а, жителей. И никак не, на, не наоборот, то есть, не будет такого, вот, на моей практике не было э, успешных порталов городских, когда туда приходило сначала бизнес-сообщество, а потом туда приходили люди. Сначала надо заинтересовать людей, и поэтому самое важное, это вот эти вот три э, ролика первые, зачем оно мне, будь в курсе скидки, да. И как, э, как пользоваться, допустим, как установить там, да, в этом формате. А дальше уже э, это просто смотри как, допустим, для, как установить пользователю, бизнесу, либо партнеру, да. И кто уже, это уже как бы заходить по ключевым словам. Здесь это можно множить там бесконечно, там, городов, там, сделали приложение, скачало больше тысячи человек, это, соответственно, оно уже есть в городе. И заходить и популяризировать само приложение, саму идею. С вами был Если есть Желание приходить к нам на канал «Видео для бизнеса». Здесь много интересных идей, здесь много интересных а, таких а, прям чек-листов, как делать, что делать, когда делать там, да. Вот. Если есть желание приходить к нам на кворк, у нас здесь тут то тоже достаточное количество всевозможных кворков. Сотни, уже скоро будет тысячи положительных отзывов от наших клиентов, от наших любимых клиентов. Заходите, пишите, звоните под этим э, видео, задавайте вопросы, если есть. Всего доброго. Ну, а ребятам успехов. До свидания.